Макароны фаршированные. Нам понадобится морковь, лук, фарш, макароны сапожок, томатный соус, чеснок, сахар, соль по вкусу. Для начала вскипятим 2 литра воды. Разогреем сковороду, добавим масло и начнем обжаривать фарш. Начинаем варить макароны. Нарезаем овощи, морковь, лук, чеснок, добавляем овощи в фарш. Макароны варим до состояния аль денту. Готовим соус. Выкладываем немного соуса на противень. Начинаем фаршировать наши макароны. Добавляем соус. Если соуса не хватило, добавим немного горячего лица. Отправляем в духовку на 15-20 минут, температура 200 градусов. Немного сыра. Приятного аппетита! Ну что, как вам такой рецепт? Блюдо, понравилась эта рубрика, стоит ее развивать, готовить эти блюда. Ну я, соответственно, прошу тебя поддержать лайком, поделиться, соответственно, этим видео с друзьями, ну и подписаться на канал, если ты еще этого не сделал.